Очень быстрый мк по сборке аэрографа. Вставляем тигр. Тигер надо вставлять так, чтобы вот эта подвижная часть она попала четко в дырочку, вон в ту маленькую. Там видно она. Причем ставим не так вот, а вот так ставим, чтобы у нас тигр ходил вперед-назад. Нужно попасть четко, потому что бывает, что кажется что вроде все попали вставили нормально на самом деле вот как сейчас но ушло или вперед или назад все теперь ставим стенку я ее называю стенку Наставим ее выпуклая часть есть маленькая такая вот верхняя часть ставим вот в таком положении аккуратно если поставите наоборот аэрограф работать не будет дальше пружина и крепление закручиваем Закручиваем до упора. Дальше одеваем передние части плотно, но без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Теперь аккуратно вставляем иголку и проверяем. до упора зашла и фиксируем ее и закрываем. все Если все правильно сделано, аэрограф будет работать. Конечно, если его очень хорошо помыли. Спасибо за внимание.